Вот мы и собрались, воды набрались. Зачем опять идем на озеро за водой? Да. Вот у нас тут баня. Нас ждет сегодня крыша великолепно Продержалась. Ну все, пошли. Да, пешочком. Вы же Володя, на этом озере щука на спиннинг не ловится. Не верю. Был один. Не верю. И поймал. Вон он. А вот у кости практически новая лодка. Как, Андрюха, дошел? Быстро. А мы нет. Да, да, вот если бы его не было, мы бы быстрее обошли, бы конечно. Вот мы Бывать не хочет. Приходится есть семечки. Наши друзья пытаются тоже поймать милочушки погадки пока ничего нет у вот вот красивый и вот тепло но очень ветер досаждает здесь мы так под берегом под высоким и здесь не дует Кости греб, греб, греб, греб. Да, я упястался. Да, спотел. Да, вот жену мою увидите, пожалуйтесь на дяду Сашу ей, скажите, чтобы делать Саша доставлял Вот Костя мучается. Пишки-то волшебные не одел. Да, с рыбак. Да, да, да. да. он будет такой, что мы забудем обо всем на свете. Вот так вот мы сидим с костяром. Только забросил. Опять обманул. Как, какой нафиг щук, если мы ловим сорок? Хороший Чиковая. Чиковая. Чиковая. Ну, блин, нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот я сейчас... блин. Да, Я бы тоже бы ловил, да вот пересчек сидел. Да, она тут вообще. больше чем прошлый раз. И хочется уворачиваться, чтобы не набиваться. Очень сорок Да, почти что, как лещ Тащи ее Еще больше ты. Сегодня гигантомания. Ну, тут, наверное, у сороги в этом месте родительское собрание. нам присоединились товарищи по оружию, привезли нам крючок и решили, что наловят. сейчас. Так, вот так включаешь камеру, так и все. Никто не хочет выйти. Буквально полчаса назад поставили рогатку Она тут у нас на глазах работает Она просто на дне Шло, да? Что, хотела взять что ли? давай умеем культуру руку да меня идет это было вот да. Наверняка. на берег на берег идем. все хорошо катаемся дальше наловили всем привет идем с озера домой ну, по пути мы уже отшагали. Ну что, половили хорошие сороги. На рогатке было две хватки, но обе безуспешные. На одной была большая соружина, большая заряжка. Щука здесь могла ее заглотить. А другая рогатка оказалась очень жесткая, что не, размо... не, см... не, не дала размотаться. Ну, короче, поменяли, перенаживили. Завтра опять сюда, что то половим, посмотрим. А сейчас придем и стопим баньку, да, стопим баньку и хорошо, у нас же тут на севере белые ночи, несмотря на то, что время уже практически 8 часов, вот, волчьи следы и медведь, мы вперед шли. Не было нарыто, а на обратном пути разрыты ну, муравейнички свежие, ходят они нас, потому что мы пешком ходим, не ездим, шума нет, тишина, вот, они это самое, все обнаглели, и волки, и медведи, вот, ну, конечно, может быть, не поднимаю баню. все пока-пока. Весенний лес, еще зелени мало. Вот вообще. К вечеру вроде как тучки. Может быть и хорошо рогатки поработают. Ну вот, мы вернулись, 9 часов с рыбалки, сейчас Андрюха будет здесь рыбу чистить, я буду баню топить, Володя продолжает пилить, и, а, Володя, говорю, Костя продолжает пилить, и вот идет Володя, Володя с да? молодец, а что он так как-то там прошел, да, непонятно, ты что, лесом шел, что ли? Но просто видео.